ЖК Майами в Сочи, статус квартира, до моря 5-10 пешком. Всем привет, в сегодняшнем обзоре жилой комплекс Майами в Сочи, который находится в микрорайоне Мамайка, до моря действительно 5-10 пешком, по ровной Набережной. Сейчас мы посмотрим все окрестности и потом саму квартиру. Данная квартира принадлежит моему товарищу Никите, который переехал жить в Турцию, в Аланию и попросил меня заняться продажей его квартиры. Кстати, Никита, тебе большой привет! А я сейчас прогуливаюсь по набережной речке Сахе и двигаюсь в сторону моря. Классно здесь прогуляться, а тем более, уже не жарко. Ну и заодно я засеку.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 43,2 квадратных метра. Хорошая полуторакомнатная квартира. Это спальня. И кухня, совмещенная с гостиной. В доме газ. Газовый котел. Оплачен. Вид из окон обычный. Хочу с вами поделиться секретной информацией, но для начала озвучу стоимость квартиры Никиты. 135 тысяч за квадратный метр, это получается 5 миллионов 832 тысячи, доплаты за газ нет, но на фоне соседних домов это подарочная стоимость. Каньон третий, первый этаж по 165, гармония четвертая в соседнем доме по 190 тысяч без отделки, у нас получается 135 в общем пишите звоните и если у вас есть свободные 2 с небольшим миллиона 2 200 2 300 есть очень крутой инвестиционный проект старт продаж будет через месяц по 120 сейчас можно купить по 110 звоните пишите с удовольствием поделюсь с вами информации также есть срочная продажа в жилом комплексе Мерката. 66,5 метров с видом на море. Чтобы понимали, у застройщика такая же этажом ниже. На миллион семьсот или восемьсот получается она дороже. Кстати, в Мерката даже оплачен газ. Также есть очень хорошие предложения в жилом комплексе Альпийский квартал от 125 тысяч за метр. Есть еще в продаже Жилой дом с пропиской, где можно жить круглый год. На земельном участке почти 7 соток, стоимость 2 миллиона 900 тысяч. Если у вас есть свободных 2 миллиона 600 тысяч, вы хотите их использовать для покупки квартиры для сдачи в аренду, на Светлане. Наверху, на Лысой горе, у меня есть квартира за 2 миллиона 600 тысяч. В общем, у меня всегда для вас найдутся очень интересные предложения, поэтому звоните, пишите, с удовольствием подберу именно тот вариант, который подойдет вам по всем вашим требованиям. Но ну, а меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.